Компактная двушка с новым ремонтом внизу Бытхи. Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам двухкомнатную квартиру с абсолютно новым ремонтом. На ремонте не экономили от слова совсем. Это низ Бытхи, улица Дивноморская, дом 12. Территория закрытая. Кстати, в квартире имеется парковочное место. Вот так выглядит сам дом. Он кирпичный. соседи не слышно от слова совсем. Место, как видите, ровное. Это, кстати, дорожка приведет к 9-й гимназии. Значит, вся инфраструктура в непосредственной близости. До моря где-то минут 15 пешком. Там же тропа Теренку. Но здесь по инфраструктуре как-то даже... Бессмысленно рассказывать, потому что она абсолютно вся здесь, прямо в пешей доступности. В правом верхнем углу выскочит ссылка, почему я выбрал район Бытха. Если вы с ним не знакомы, с этим районом, то по этой ссылке можете подробнее ознакомиться. Вот, все тут в зелени круглый год. Смотрите, розочки цветут. Территория как бы закрытая. Повторюсь, нет проблем с парковкой, тем более в квартире оно персональное и имеется. Такая небольшая детская площадка. Что еще хорошо, дом находится, видите, как бы в тупиковом месте. То есть проехали там и все. Не отдыхающих, никого лишних тут нет. То есть вот вы заходите в подъезд... Здесь на первом этаже две квартиры, это запасной выход, спуск в подвал, поднимаетесь несколько ступенек и обратите внимание, здесь на площадке всего две квартиры. На входной двери тоже не экономили, смотрите, она красивая, еще и с зеркалом, в общем классная квартира. Итак, заходим в квартиру, общая площадь 36 метров, прям такая компактная, уютная двушка получилась. Я видел как тут делали ремонт, ремонт действительно качественный, хорошие обои, керамогранит по всей квартире, теплые полы по всей квартире, смотрите угловая, это высокий первый этаж, вид во двор, в пальму, здесь тоже имеется окно, короче первая спальня, двигаемся дальше. Санузел решили разделить. Напишите в комментариях свои впечатления. Ну, видно же, да? Что достаточно качественный ремонт. Выгребали абсолютно все отсюда. Все полностью. Все сантехнику, всю электрику. Все меняли. Здесь водонагреватель на всякий случай висит. Вот. А так все коммуникации центральные. Осталось повесить только двухконтурный газовый котел. Он тоже будет висеть. Абсолютно новый. Меняли и окна. Видите, здесь такой есть свой палисадничек. Там за окнами цветут розы. Наверное, обратили внимание вы. Кондиционер. В общем, это зал. Вот такая компактная двушка. Внизу бытхи. Вот они розочки. Видно, да? Уютная и не жаркая квартира. Ну вот она, как видите, ровненькая, улица Дивноморская. то есть вышли из дома, и все, тут вся инфраструктура у вас прямо возле дома. Ну, все, что вам нужно, абсолютно все. Здесь же и Сбербанк, и салон красоты, всевозможные аптеки и так далее, ну, все тут есть. А если налево свернуть, так. там же магазин «Магнит», там же рынок, там магазин «Пятерочка», в общем, поликлиника, садики, две гимназии, в общем, «Бытха» это один из самых... Классных районов, как для проживания, так и для отдыха. Повторюсь, до моря всего лишь минут 15. Как видите, по ровной дороге. Кстати, мои подписчики тоже покупали квартиру на Дивноморской 12. Очень довольны. Вообще, сколько квартир я подал на Дивноморской 12, все очень довольны. Смотрите, какая широкая, зелененькая улица. Здесь тоже всевозможные магазинчики. До автобусной остановки я уже почти дошел. Там же... Санаторий Митаук, где можно поправить свое здоровье. И, конечно же, Тропатин Курде, тоже можно поправить свое здоровье. Итак, стоимость квартиры 9 миллионов 600 тысяч. Я считаю, это более чем адекватная стоимость. Тем более на, ремон на ремонте не экономили от слова совсем. И тем более это двушка, хоть и компактная, но двухкомнатная квартира, тем более внизу района Бытха. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Канал Овстрет. До новых видео. Пока.